Так, приветствую вас еще раз. Приветствую всех тех, кто подключился к нашей встрече традиционной. Вот, Сегодня мы с вами, наверное, не то чтобы завершаем разговор про маркетинг-план, про систему вознаграждения, потому что будут еще у нас с вами встречи на эту тему. Но если взять наш план, мы с вами разобрали практически все виды выплат. Кто не присутствовал на этих встречах, я вас отсылаю к записям. Все записи выложены на YouTube-канале, ссылки есть в нашем командном чате. То есть все, ко всем этим записям можно вернуться, пересмотреть и ознакомиться, познакомиться со всей этой информацией для того, чтобы выстроить свою стратегию работы. Сегодня у нас остался небольшой блок, касающийся мотивационных программ, дополнительных таких систем мотивирующих, которые компания для нас объявляет, И не только компания сегодня, вот, кстати, об этом поговорим, которые помогают нам расставить цели по ходу нашего движения, то есть нас тем самым ориентируют. Вообще, в плане постановки целей, в плане постановки, то есть определения стратегии, тактики работы, я всегда рекомендую этот вопрос обсуждать с наставником, для того, чтобы для того чтобы выработать наиболее оптимальный путь наставник как правило человек который знает маркетинг план который знает как выгоднее всего организовать дальнейшее движение поэтому лучше обсуждать наставник поскольку у каждого человека у каждого консультанта есть какие-то свои нюансы есть свои, он использует свою методику работы и именно благодаря этому необходимо создавать именно персональный индивидуальный план развития. Вот, поэтому если говорить в целом про какие-то цели планы, то лучше индивидуально поработать с наставником. Но мы сегодня с вами разбираем общую информацию для того, чтобы была какая-то базовая информация для того же разговора с наставником. И мы с вами дошли до дополнительных мотивационных программ. Давайте я, наверное, сейчас вернусь к общему списку самому первому, да, с которого мы с вами начали. Мы с вами начали вот с этого списка, если помните, практически уже два месяца назад. Мы с вами все это разобрали, обо всем проговорили вплоть до седьмого пункта. То есть мы с вами остановились на а, вот этих а, системах вознаграждения. А, последнему я в конце еще вернусь. А, то есть мы к этому списку еще вернемся. Но мы с вами начинаем про дополнительные мотивашки. Итак, вообще, если говорить про мотивационные программы, я бы их разделила на три группы. Первая – это корпоративные, это те мотивационные программы, какие-то промоушены, которые объявляет компания. Вторая группа – это командные, когда вы являетесь частью какой-то большой команды, может быть, не очень большой, и вышестоящие наставники не лично ваши, а вы, наставники ваших наставников объявляют какие-то свои промоушены. И непосредственно промоушены от наставника. Вот. То есть, по поводу промоушенов от наставника, тоже обращайтесь к своему наставнику, спрашивайте, есть ли какие-то промоушены непосредственно для вас, от вашего наставника, и если есть, то тоже берите в свою систему, включать в свою систему работы. За себя могу сказать, что у меня есть тоже система, не тоже бы система, а промоушены лично для моих партнеров, которых я приглашаю, включаются они в, это, в эти промоушены, начиная с проекта первые деньги. Если вы смотрели, если вы изучали курс косметичка, то самый последний урок, он как раз посвящен Кусу уже первые деньги и тот кто включается в этот проект тот у меня автоматически становится участников моих личных промо начну с конца да то есть вот от наставника я вам проговорила дальше командные промоушены по поводу командных промоушенов если говорить про нашу большую команду я в своей команде тоже периодически объявляю какие-то промоушены независимо от корпоративных, и у нас вот проявился один постоянно действующий промоушен, который действует из месяца в месяц, это розыгрыш среди тех, кто делает личный оборот больше 20 баллов. Вот, то есть в этом промоушене могут участвовать, в этом розыгрыше могут участвовать практически все консультанты нашей команды, если вы являетесь частью нашей команды, если ваши, то есть и ваши партнеры, и вы, если вы в месяц делаете больше 20 баллов личного оборота, вы можете принимать участие в розыгрыше денежных призов. Каждый месяц мы публикуем информацию об этом с победителями. Каждый месяц кто-то выигрывает эти... То есть мы разыгрываем несколько денежных призов по 2000 рублей, которые зачисляются непосредственно на счет консультанта, внутренний счет Ламбре, который можно использовать на любую покупку. Вот, поэтому... В этом можно участвовать абсолютно всем консультантам нашей команды, то есть присоединяйтесь, если вы еще не участвуете. И давайте сейчас перейдем к корпоративным мотивационным программам, поговорим про них подробно. Так, корпоративные мотивационные программы. На сегодняшний день у нас действуют три основных корпоративных мотивационных программы постоянно действующих, вот про них мы немножко подробнее и поговорим. Первое – это рейтинг рекрутеров. Каждый месяц подводятся итоги по тем, кто занимается рекрутингом. И в этот рейтинг попасть достаточно просто. Для этого необходимо в течение месяца зарекрутировать трех и более активных партнеров. То есть, что значит активных? Это значит, что в месяц регистрации ваши новички должны сделать покупку на любую сумму абсолютно. И в этом случае вы становитесь получателем приза. То есть уже это не розыгрыш, это то есть вы гарантированно получаете приз. То есть на первом месте у нас приз составляет 3000 рублей, на втором месте 2000 рублей, на третьем месте 1000 рублей. И если вы просто выполнили минимальные условия, то вы получаете... Такой поощрительный приз в размере 500 рублей. Вот. Поэтому тоже берите себе на вооружение, участвуйте. На сегодняшний, день, на сегодняшний день в этом рейтинге выиграть, получить призы достаточно просто, поскольку <coughs> рекрутинг на данном этапе у нас в компании только набирает обороты, поэтому в этом огромное количество плюсов. То есть это как раз отражает Ту ситуацию, о которой я говорю, наверное, последние года-два. Что я имею в виду? Я говорю о том, что сейчас мы находимся достаточно в такой уникальной ситуации. Компания достаточно уже такая взрослая, то есть она стабильная. больше Более 23 лет на рынке. Компанию знают как компанию с очень хорошим продуктом. И при этом, поскольку первое поколение сетевых предпринимателей у нас сейчас вышли из активной фазы работы, и появилась такая, появилось такое свободное окошко. Вот, если приводить сравнение с какой-то, например, с демографической ситуацией, да, то мы бы назвали, бы, что это какая-то у нас демограф, демограф, демографическая яма. Да? Вот, у нас примерно то же самое. И это очень хорошее время возможностей, которые... Люди, которые в этом что-то понимают, они, конечно, стремятся его использовать. Поэтому я вам тоже, вот если вы хотите создать такой сильный, стабильный бизнес, используйте это время для того, чтобы занять этот рынок. Вот, чем я, собственно говоря, тоже активно занимаюсь. А поэтому у нас с вами есть рейтинг рекрутеров, то есть компания делает акцент на том, что для нас это сейчас важно, это интересно и на это стоит сделать акцент. Дальше. Второй, вторая мотивационная программа, постоянно действующая в компании, это система вознаграждений для оплаты путешествий. То есть у нас начисляются travel бонусы. Travel бонусы начисляются в размере 100 travel youth за каждый месяц выполнения условий. Что такое 100 travel youth? 1 travel, 1 travel, 1 travel youth у нас равен одной условной единице, которая используется внутри компании. На сегодняшний день это 88 рублей. Соответственно, при выполнении условий вам ежемесячно начисляется 8800 рублей. Ну вот, в течение года можно накопить очень. Хорошую, красивую сумму, которую можно использовать на корпоративные путешествия, на командные путешествия, на поездки, на мероприятия. Вот сейчас, например, у нас для тех, кто едет в Москву на мероприятие 4-5 числа, то есть travel юты могут использовать на оплату дороги и проживания. Вот, То есть тоже очень приятная штучка. Потому что сама встреча в Москве у нас для консультантов бесплатная, то есть, то есть здесь никаких трат нет. А вот тревел юты позволяют компенсировать дорогу и проживание, что тоже очень хорошо. Итак, в каком случае начисляются тревел юты? Кому начисляются тревел юты? На сегодняшний день даю вам такую <чуть>, чуть ранее информацию, чем она будет официально объявлена, но я вам скажу. 100 Travel Youth прежде всего начисляются в случае, если вы впервые закрываете квалификацию лидера. Об этом будет сказано как раз 4 декабря. И эти Travel Youth предназначены, это как такой подарочный лаверды для тех, кто впервые закрывает квалификацию лидера, с тем, чтобы вы приехали на следующее событие, следующее мероприятие и вам такая небольшая компенсация либо стоимость участия в мероприятии, либо дороги там, либо проживание. То есть это уже, сами же определитесь, да. Но в любом случае первые 100 travel начисляются при закрытии новой квалификации лидера. Лидер это у нас с вами полторы тысячи баллов личного оборота, если помните. Дальше, это такая разовая история. И начиная с квалификации мастера, начиная с квалификации мастера, вы начинаете получать travel уже на постоянной основе квалификации мастера это 3000 пала группового оборота если вы закрываете мастера то вам начисляется 100 если вы в течение года 12 месяцев закрываете мастера то вам каждый месяц 12 месяцев будет начислено по 100 travelют то есть в общей сложности вам будет начислен 1200 травют считайте, сколько это в рублях, это больше 100 тысяч рублей, которые вы можете использовать на поездке. Вот. То есть это такая очень хорошая прибавка к бонусу. И если говорить про Travel Youth, то вот в общих чертах могу сказать, что вот лично за себя, практически все мои последние, я не знаю, сколько уже лет, то есть которые я путешествовал вместе с компанией, то есть я в подарок от компании, то есть практически все эти путешествия оплачены компанией именно из этих travel youth, это прямо очень приятно, то есть я, у меня получается формируется некий фонд на путешествие, который я могу использовать, и последний раз мы вот ездили в мае месяце, у нас была поездка в Турцию, и в ней тоже участвовали партнеры, которые оплатили эту поездку из своих travel youth. Итак, мастера закрываете, получаете тревел-юты. Uh, и если вы закрываете квалификации выше, менеджер, директор и, и так далее, да, то в этом случае вы получаете тревел-юты, в том случае, если у вас групповой оборот личной группы больше 2000 баллов. То есть, uh, начиная с квалификации мастера, вам нужно следить за uh, групповым оборотом личной группы. Когда я рассказывала про uh, спонсорскую гарантию, то есть я говорила о том, что вам необходимо следить за тем, чтобы у вас всегда был групповой оборот личной группы больше полутора тысяч баллов, чтобы вы не платили эту спонсорскую гарантию, чтобы у вас бонус не уменьшался. И для того, чтобы усилить, для того, чтобы поддержать вот именно сделать акцент на, на наличии группового оборота личной группы, у нас еще появляются travel юты на квалификации менеджеры выше. И условия 2000 баллов группового оборота личной группы. Соответственно, хотите получать travel youth, ровно в такой же сумме, как и у мастера, да, то есть, соответственно, мы с вами следим за групповым оборотом личной группы. Следим, чтобы она была, этот оборот был не меньше 2000 баллов. Вот. Как я уже сказала, travel бонусы можно использовать на корпоративной поездки, можно использовать на командной поездки. То есть если компания организует поездки, если команда организует поездки, вы, будучи, например, лидером своей структуры, можете организовать свое корпоративное и корпоративное командное мероприятие, и на него тоже можно будет использовать travel youth. И, как я уже сказала, за год можно накопить, накопить достаточно существенную сумму и использовать ее на эти цели вот travel бонусы. и еще одна еще одна мотивационная программа она начинает действовать с уровня директора да то есть когда ваш групповой оборот достигает 7000 баллов вы можете принять участие в корпоративной авто программе в связи со всеми произошедшими изменениями у нас произошло изменение условий и автопрограммы в части автомобилей здесь я интригу раскрывать не буду более подробно о том каковы сейчас какие машины будут участвовать в автопрограмме уже вы узнаете 4 декабря 4 декабря Константин Павлович Спеченко подробно расскажет о новых условиях Автопрограммы. здесь, предвосхищая вообще вопросы по поводу автопрограммы, хочу сказать, что автопрограмма в нашей компании устроена таким образом, чтобы у вас была возможность бесплатно получить машину, то есть чтобы это то есть, получился такой подарок от компании, да, и поэтому, именно поэтому автопрограмма начинается именно с, с уровня директора, и мне очень импонирует, мне очень нравится, что компания следит за тем, чтобы участие в автопрограмме не стало для вас кабалой, потому что иногда так бывает, люди в погоне за каким-то там престижем, за какими-то мнимыми результатами начинают входить в какие-то вот такие вот программы долгосрочные, да, то есть на несколько лет вперед, и загоняют себя в очень тяжелые, сложные условия. Я просто слышала очень много историй из других, лидеров других компаний, когда покупаются машины, потом их видят в такси, потом их как-то там продают, ну и так далее. Ну Короче говоря, много таких, таких не очень красивых историй, и для того, чтобы вот это избежать, то есть компания отслеживает тот момент, чтобы вы были уже на достаточно высоком уровне доходов, чтобы вы могли себе это позволить. И второй момент, который принципиально тоже важен для нашей компании, то есть мы, то есть компания отслеживает качество и уровень машин, да, то есть это должны быть все-таки такие машины, которые вызывают восхищение, скажем так, да, то есть в качестве участников этой программы мы на сегодняшний день, не используем, например, отечественные машины, хотя вот, смотрю, сейчас слежу за информацией, да, то есть ав, отечественный автопром как-то начал двигаться, развиваться, вот, и кто его знает, может быть, через какое-то время станет совсем все наоборот, да, то есть будет очень престижно ездить на наших машинах, ну, это такая голубая мечта, если лично про меня говорить, то мне всегда... Я всегда задавалась вопросом, почему у нас авто, отечественный автопром такой вот никакой. Ну вот, вдруг эта ситуация изменится и будет совсем все наоборот. Вот. Но подробнее об автопрограмме 4 декабря. Единственное, хочу сказать, что эта программа возобновляется. Она возобновляется с уровня директора и в ней будут представлены достаточно интересные машинки. Про автопрограмму еще хочу сказать, что опять-таки лично за себя за всю историю я участвовала уже теперь в двух автопрограммах в первая машина которую мы взяли мы еще тогда с сестрой работали у меня сестренка ездила на этой машине это был это была французская машинка вот скажите как марка назывался я вам тоже скажу нет не сейчас уже ну, не суть. Вторая машина, на которой я сейчас езжу, это «Лексус». А вот, эта тоже машина была у меня взята по нашей корпоративной автопрограмме, за что я компании очень благодарна. И благодаря этой автопрограмме я села на автомобиль совсем другого класса. Вот, и для меня это тоже был такой выход на новый уровень. Это было уже, сейчас скажу, сколько лет назад, 2015 год, одним словом вот машинка классная и э, более того классно то что компания поучаствовала в том чтобы ну, то есть у меня появился такой красивый автомобиль чего я и вам желаю вот то есть мой посыл в том что э, я очень радуюсь когда в команде появляются лидеры которые повышают свой уровень жизни которые э, которые благодаря тем возможностям, которые дает компания и маркетинг-плану, и э, дополнительным мотивационным программам, осуществляют какие-то свои желания. Я не могу сказать, что это прям какая-то там мечта-мечта, да? но в любом случае повысить уровень своей жизни, это, наверное, то, одна из целей, которую мы с вами добиваемся, участвуя в, в бизнесе. И когда это происходит, то есть, это всегда очень приятно. Поэтому мой посыл в том, что если вы хотите, чтобы в вашей семье или у вас лично появился новый красивый автомобиль, то это тоже можно использовать в качестве цели, попутно зарабатывая деньги, создавая бизнес, который вам будет приносить доход ежемесячно, вы еще можете дополнительно получить автомобиль в придачу, на который вам не нужно будет тратить из семейного бюджета, это тоже будет дополнительная такое вознаграждение, вот, и ä, подытоживая вот эту часть ä, промоушенов и мотивационных программ, ä, я хочу сказать, такое, знаете, такое сравнение привести, вообще ä, я... Фанат сетевого бизнеса, то есть в хорошем смысле этого слова, то есть не фанатик, который ничего не видит и, как говорится, ничего вокруг не признает, но в хорошем смысле фанат, потому что эта индустрия позволяет человеку очень многое, причем если говорить о, например, о наемной работе или о частном предпринимательстве в традиционной сфере, то здесь очень много возникает сложностей, ну, так же, как и везде. Не могу сказать, что наш бизнес тоже очень простой и легкий, да, нет. Его, то есть, в него тоже нужно вкладываться. Но при этом не так много можно найти вариантов, кроме сетевого бизнеса, где можно было бы за год увеличить свой доход в разы, да, не так много можно найти предложений, где бы вам компания доплачивала бы за ваши путешествия. Не так много вариантов и далеко не для всех можно найти какие-то ситуации, когда вы делаете определенный товарооборот, не очень большой, надо сказать. 7000 баллов, если пересчитать в рубли, это не такие большие деньги, за которые компания вам готова еще предоставить автомобиль. И не просто предоставить вам в пользование, временное пользование, то есть по истечении срока действия автопрограммы этот автомобиль остается в вашем распоряжении. То есть он ваш, у вас его никто забирать не будет. Это, это уже ваша собственность. Вот. И то есть получается, что когда вы вкладываете свои усилия в хорошей сетевой компании, Кой ламбре является, то вы решаете очень много вопросов, касающихся вашего материального быта. И поэтому вот именно поэтому я являюсь таким приверженцем сетевого бизнеса, в том смысле, что эта возможность доступна практически каждому. То есть, несмотря на то, что сетевой бизнес все-таки не для всех, не могу сказать, что он для всех, потому что он требует развития определенных навыков, он требует трудоспособности он требует целеустремленности он требует стрессоустойчивости и так далее и так далее но сетевой бизнес очень хорошо вознаграждает за работу и компания ламбре как часть сетевого бизнеса это на сегодняшний день очень хорошее предложение по очень многим причинам поэтому я вас призываю воспользоваться этой возможностью видеть эту возможность и двигаться по тем, по тем целям, которые компания предлагает, вы можете выбрать свой путь, вы можете выбрать свои цели, вы можете выбрать то, как, то, к чему вам интереснее двигаться и выстраивая план, добиваться всего, что, всего, что только вы захотите. Так, ну что, я вернусь к нашему общему списку. И скажу пару слов о том, о чем я говорила, да, то есть то, что мы с вами не затронули. А не затронули, не затронули мы с вами 9 десятый пункт. Так, жилищный бонус он у нас с вами в проекте. Вообще, о том, чтобы ввести такой вот новый вид бонуса, у нас появилась идея еще. В 2020 году, когда мы в Координаторском совете сформировали, создали этот новый маркетинг-план, и тогда появилась идея с жилищным бонусом. Но потом начались события, о которых вы все прекрасно знаете, жизнь начала как-то очень интенсивно меняться, и пока это по-прежнему стоит в проекте. То есть никто от этой идеи не отказывается, но мы пока просто до нее не дошли. Поэтому это все... У нас с вами на будущее. И последнее, о чем я не говорила, это агентское вознаграждение. Агентское вознаграждение получает агентство. и а, То есть в компании есть возможность открыть представительство в своем городе. А, и, и как бы минимальным условием для открытия представительства является товарооборот а, вашей команды в 3000 баллов то есть с этого момента можно об этом начать разговаривать почему 3000 баллов потому что это минимальный оборот который позволяет скажем так содержать агентство в этом случае то есть вы начинаете получать агентское вознаграждение в размере 30 процентов от баллов содержания и здесь хочу внести ясность Некоторые понимают эту систему таким образом: что вот я вышла со своей группы на 3000 баллов, и я могу претендовать на дополнительное агентское вознаграждение. Это не так. То есть агентское вознаграждение получает только агентство. Что такое агентство? Агентство это точка обслуживания клиентов и партнеров компании. И то есть это должно быть определенное место, то есть, это должен быть офис, условно говоря. Да? Дальше это подключение к системе честный знак. То есть, поскольку парфюмерия это маркированный продукт, то он влечет за собой определенные обязательства. То есть вы участвуете в определенном обороте. То, есть, то, что вы являетесь предпринимателем, то есть оформленным законодательно являетесь плательщиком налогов, то есть об этом даже никто и То есть по-другому вообще в принципе быть не может. То есть это обязательное условие. Есть условия по количеству товара, которое у вас должно быть на остатках на складе в обязательном порядке. То есть, есть положение в агентство, которое все это регламентирует. И единственное, я об этом говорю в том плане, что агентство, оно является очень хорошей такой, хорошим подспорьем для работы с командой. То есть, во-первых, у вас в городе есть продукт, у вас в городе есть Точка. То есть консультанты в любой момент могут прийти и попробовать посмотреть, купить и так далее. То есть это очень удобно в этом смысле. Вот. И плюс, если вы выходите с агентством на хорошие обороты. Что такое хорошие обороты? То есть хорошие обороты это где-то уже от семи тысяч баллов и больше. То есть вы можете уже рассчитывать на доходы от агентства. То есть до уровня где-то 5 тысяч баллов это всегда работа. На развитие агентства, это, условно говоря, если говорить языком бизнеса, вы работаете в ноль, и дальше уже можно говорить о дополнительном доходе, который приносит агентство. Вот, поэтому агентское вознаграждение, агентская система имеет место быть, то есть лидеры могут открывать агентство, но с определенного оборота, когда это становится целесообразным. То есть здесь компания тоже очень заботливо к нам относится, чтобы опять-таки мы не попали в какую-то кабалу условно говоря да когда ко мне обращаются с вопросами по поводу открытия агентства то есть мы всегда начинаем размышлять говорю, давайте будем считать и думать здесь очень важно посчитать чтобы открыть агентство у вас должна быть группа сеть которая будет этот товарооборот делать то есть нет смысла открыть агентство купить товар и просто на нем сидеть это ну, скажем так, странный подход. То есть этот товар должен оборачиваться, его должен кто-то продавать, и тогда это имеет смысл. И поэтому сначала лидер выполняет условия для открытия агентства, и только потом оно открывается, никак не наоборот. Вот, агентское вознаграждение об этом тоже пару слов сказала. Ну что, мы с вами практически все разобрали. Все посмотрели. Есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать по системе мотивационных программ? Сразу скажу, что это, пока вы готовите свои вопросы, скажу, что список не исчерпывающий, в том смысле, что периодически могут появляться дополнительные мотивационные программы, краткосрочные промоушены, но на сегодняшний день вот то, о чем мы сегодня говорили, это основа, это база, на которую... Мы опираемся, то есть это такие уже стабильные программы и промоушены, которые проводятся регулярно. Слушаю ваши вопросы. Вот вопрос. у меня вопрос про travel-юты. Сейчас да. открыла, открыла личный кабинет, посмотрела, там об... вы говорите, что от 3000 баллов. Может быть да. еще какие-то условия надо выполнять, потому что вот я смотрю, там тысяч да, баллов групповой оборот, но да. travel-юты нет. Угу. Может, и так, Анюта прослушала. Специально для... Специально для Анюты. Еще раз. Повторю. От 3000 баллов это условие действует только для мастера. Для менеджера, для того, чтобы начислялись travel-юты, вам нужно держать групповой оборот личной группы больше 2000 баллов. Понятно, так, да. да. Слышала? Да. Поэтому... Вот, вот, просто все Посмотри. эти условия выполнены, поэтому я не пойму. Что? Вот эти все условия выполнены вроде, поэтому вот я что-то не а, Вроде, ключевое слово вроде. Вот, поэтому проверьте свой групповой оборот личной группы. Поскольку я знаю ситуацию в вашей, вашей структуре, и я тебе могу сказать, у тебя это, у вас это условие не выполняется. Проверьте. То есть оно должно быть в течение года стабильно, не меньше двух, так? Каждый или? месяц. Вот смотрите, тревел юты начисляются каждый месяц. И мы смотрим, вот месяц закончился, подвели итоги. Какой у вас групповой оборот, какой у вас групповой оборот личной группы. Если условия все выполнены, тревел юты начислены. Если условия не выполнены, тревел юты за этот месяц не начислены. Угу. Понятно? Понятно. Ну, не очень, ну ладно, буду mm -hmm. разбираться. А -а -а, разберись. Так, Значит, нет. смотри, тебе домашнее задание. Mm -hmm. а, посмотреть за все месяцы 2022 года групповой оборот личной группы и написать мне в личку. Хорошо. Хорошо? Все. И тогда мы с тобой найдем все ответы на твои вопросы. Так, хорошо, еще вопросы? Вопросов нет. Так, раз вопросов нет, тогда мы эту тему с вами завершаем. Завершаем тему разбора маркетинг-плана. Будут появляться какие-то изменения, я буду проводить новые встречи для того, чтобы вам рассказывать о том, что изменилось, или что добавилось, или что, то есть, что для того, чтобы у вас была актуальная информация. А в заключение нашей сегодняшней встречи я хочу вам напомнить о нескольких важных моментах в конце месяца. Во-первых, 28 ноября. До закрытия месяца осталось три дня. Помните о том, что у нас с вами идет магическая неделя, что это такое, в командном чате на прошлой неделе написала. Посмотрите, что где вам нужно подтянуть, кому в вашей команде, что нужно закрыть для того, чтобы квалификации не слетели, для того, чтобы бонус могли получить, 15 баллов личного оборота и так далее, так далее. Какое маленькое достижение вы можете для себя сделать, то есть на ближайшие три дня, поставьте себе план для того, чтобы отработать по максимуму завершение этого месяца. Вот, поэтому всем желаю успешного красивого закрытия и новых достижений и второе о чем я хочу вам напомнить о том что у нас с вами 4 декабря 4 5 декабря состоится итоговое событие главное событие года у нас официально 25 числа закрылась регистрация но я вам скажу что выходные регистрация продолжала идти и по многочисленным просьбам, потому что там кто-то кому-то не успел сказать, кто-то не успел зарегистрироваться, еще что-то там, куча всяких причин, регистрация на онлайн будет продлена. сколько дней, пока не знаю, сегодня вот объявят. Вот, поэтому можно продолжать работу по приглашению ваших партнеров, кандидатов на 4 декабря. В офлайн уже зарегистрироваться возможности не будет, все, на офлайн встречи регистрация закрыта но на онлайн еще можно будет, поэтому используйте это время для того, чтобы пригласить людей на 4 декабря, чтобы ваши партнеры, кандидаты могли с первых уст, рук получить всю информацию по поводу всех предстоящих компаний, событий, изменений и так далее, вдохновиться, волгышевиться, и чем больше людей участвует из вашей команды, на события, вы прекрасно знаете, тем более воодушевленная, вдохновленная у вас будет команда, с которой вы будете в дальнейшем работать. Поэтому есть еще какое-то количество дней, какой пока не знаю, сегодня объявят, которые вы можете использовать на приглашение людей. Вот. Такие вот новости. Поэтому еще раз. Вам всем плодотворного закрытия ноября, открытия декабря. И теперь уже встретимся 4-5 декабря на нашем итоговом событии. Начнем декабрь месяц, подведем итоги прошлого года и откроем новый сезон. На этом сегодня встречу тогда мы заканчиваем. Я по традиции прошу вас написать свои выводы, инсайты, отзывы в командном чате о сегодняшней встрече. И всем желаю фиричного закрытия ноября. Всем пока. Спасибо. Спасибо, Гульна. Спасибо всем. И до встречи. Благодарю.